Сейчас мы расскажем о том, как создавались некоторые из кадров И какая у них история, предыстория и то, чего вы не знаете Поэтому с этого момента вы не сможете смотреть на комикс так, как прежде Пристегнитесь, мы начинаем Кадр за кадром Мраглин, задувающий торт и надпись «Счастливого конца света» Да, это такая открывающаяся тема, или как это называется в сериалах обычно, когда появляется надпись на экране И мы решили, что это будет такой момент, который заканчивает будет... наше вступление Тизер, тизер. И будет отсюда начинаться история так, Мы подумали, что это будет чем-то необычным и забавным, то что он написал название Сделал это из, скажем так, свечей на торте и написал пальцем ну, для нас сначала оно такое мрачное, оно, предваря... оно как бы разделено от следующей, более веселой части. И мне кажется, оно было где-то вдохновлено сверхъестественным, где мы, по... ну, где мы рассказываем о, о чем-то таком мрачном, необычном, и знакомым с... вас с миром счастливых концов света. И оно заканчивается на... именно на этом кадре. Кстати, мне нравится, что этот кадр... У Игоря получился необычным. Здесь мрагрин исполнен по-новому, если вы обратите внимание. И это по той причине, что эта страница была нарисована а, не, не сразу после прошлой. Да. То есть прошел значительный промежуток времени, и тут можно заметить, Режу что вот. рисование Игоря значительно улучшилось, и мне, это, мне нравится.